В этом видео вы узнаете, как можно продавать B2B-партнерам в гостиничном бизнесе с помощью видео. Так мы делали для замков в Подмосковье. La ferme Простите за французское произношение. Компании требовалось разослать информацию о себе нескольким сотням компаниям по организации мероприятий, чтобы они могли предлагать это своим клиентам. Для этого был задуман видеоролик, видеопрезентация замка и клиентами, основными именно были данные агентства. После проведения встреч с клиентом и определения основных смыслов, которые нужно донести именно B2B партнерам, был сделан сценарий, где прописана аудитория, что презентуем, цели, главные мысли и также написан дикторский текст, под которым мы определяли, что же мы будем показывать. Видеосъемка заняла у нас два дня. В первый день была проведена видеосъемка с квадрокоптера в разное время суток, утром, вечером. Самые лучшие часы для съемки. Во второй день были досняты пейзажи, различные детали, животные, Данное видео было размещено на флешках и вместе с буклетом и предложением разослано по всем агентствам. Ну и уже на данный момент получено ответов от более десятка агентств. С помощью создания видео получилось донести основные смыслы и преимущества до партнеров. Партнеры также могут использовать данное видео для продажи своим клиентам и таким образом вы можете продавать свои услуги B2B клиентам. С вами был Михаил Салаев, если вам интересно смотреть другие кейсы, подписывайтесь на наш канал и будьте на виду.